Пушистик, мы тебя будем сегодня лечить. Лечить. Самый сильный жар Пушистика называется говдало. У Пушистика сейчас 37 градусов. Это и есть гавдало. А вот нормальная температура Пушистика это 32-33 градуса. Наша нормальная температура тела 36. У Пушистика моего Пушистика 32 два, Вы знаете, кто такой пушистик? Пушистик? Это такой мой друг. Медвежонок плюшевый. Я его на улицу с собой возил. Так? У него поднялась температура до 37, И я как настоящий доктор вылечил его. Я сделал больницу. Я вылечил там пушистика. Аджар, Мама Пушистика хотела дать ему арбуз. Но я сказал, что, не, ну, что на него Пушистика аллергия. Мама не стала давать. Ему арбуз и унесла. Принесла, чтобы мне скучно было Роджер Кролла. Она принес ему ингаляцию, свою маску в виде херевника. Пушистик выздоровел через один час. Через один час пушистик выздоровел. Мы дали ему что все угодно. Арбузы дали. И даже погулять с ним решили. Ваше там все, что не было. Пушистик замерз, я его отвез домой.